I'm <laughs> sorry. Коллеги, меня слышно? День добрый. Поставьте плюсик в комментариях, если меня слышно. Отлично. Так, сейчас я немножечко камеру поправлю. я расширю сейчас презентацию. Так, презентация должна быть видна уже. Ну, давайте начинать. Сегодня речь, значит, еще раз про... Сегодня речь про новинки от производителя Вайтак. Многие уже работают с нами по данному производителю, знают линейку, да, знают, чем, собственно, она интересна. И производитель, хотел сказать, что производитель развивается, да, расширяется линейки, и вот сегодня две новые, два новых направления, две новых линейки от данного производителя – это коммутаторы промышленного исполнения и Wi-Fi мосты и собственно давайте тогда начнем буквально пару слов о компании, кто может быть не знал до этого. Компания существует с 2009 года, это китайский производитель, достаточно бюджетный, но в то же время производящий качественную продукцию, базируется в Шенчжене и Основные линейки продукции данного производителя это бюджетные POE коммутаторы различные, да, это Fast Gigabitные, и, и L2 коммутаторы активные, пассивные ПО. Ну, большие линейки можете посмотреть у нас на сайте, запросить пройсы и так далее, Wi-Fi мосты и точки доступа, Значит, то, что предлагает производитель на рынке мы, ну, соответственно. С того года начали предлагать в России и в союзных странах, то есть в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, там, где присутствует эпиматика решение данного производителя, а именно это коммутаторы различные. И вот сейчас, вот, собственно, как я уже сказал, будут еще добавлены новые линейки, да, индустриальные коммутаторы и... Wi-Fi-точки. Мы являемся эксклюзивными представителями данного производителя, защищаем проекты, и активно работаем с партнерами, продвигаем продукцию, об этом будет в конце презентации информация, пока, собственно, непосредственно о продукте. Так, поехали, собственно, по индустриальным коммутаторам. Значит, это... Устройство, собственно, выполнены в форм-факторе индустриальном, промышленном. То есть это коммутаторы с некой защитой от внешних факторов, в частности от температуры, от перепада температур. То есть коммутаторы работают при от минус 40 до плюс 80 градусов. У них достаточно жесткий корпус тридцать 30 металлический, у них питание... По DC, то, что собственно, распространено в промышленности, да, на объектах промышленных. Соответственно, соответственно, по другим моментам это крепление на динрейку и различная устойчивость к электростатическим вещам, то есть к разрядам, к помехам, по различным стандартам. То есть... IEC, 61004 и вот различные варианты 2, 3, 4, 5, 6. Все это поддерживается. Значит, надо отметить, что производитель запустил расширенную гарантию на данные коммутаторы. Она составляет 5 лет, в отличие от другой продукции, на которую предоставляется 3 года гарантии. Применение данных коммутаторов... Ну, достаточно как бы, понятно, да, то есть это различные сценарии в э, проектах о видеонаблюдению, за заводами, промышленными помещениями, подстанциями, э, складскими помещениями, то есть там, где там, нестабильная, либо достаточно низкая температура может быть, либо высокая температура, где э, защита корпуса необходима, дополнительная, да, то есть можно использовать, нужно использовать коммутаторы, такие более а что, не видно презентацию? Так. Коллеги, так, мне тут подсказывают, что презентации не было видно, вот тогда вопрос вот сейчас. вот. Презентация видна, да? Звук был виден. Давайте тогда, звук был слышен, давайте тогда, ну, вот слайд про компанию можно опустить, да, коммутатор слайд был один, по факту, да, вот. Применение коммутаторов, Значит, вот здесь мы остановились, да? Отлично, видно. Значит, применение, начал рассказывать, да, то есть это различные варианты монтажа на улице, либо в помещениях с низкой температурой, где необходимо использовать такие, такого вида коммутаторы. Так. Значит, из дополнительного функционала нужно отметить такую функцию, как FastRing, то есть это быстрое восстановление кольца. Когда коммутаторы объединены в кольцо, и один коммутатор входит в строй, то система сама понимает, как восстановить кольцо, и достаточно быстро его восстанавливает за менее чем 20 миллисекунд. Достаточно хотя бы одного управляемого коммутатора в этой цепочке. Значит, в линейке коммутаторов присутствует коммутатор с L2-функционалом, достаточно ну, полный L2-функционал, Cisco-like интерфейс, под задачи того же там, видеонаблюдения, возможно Wi-Fi да, и других корпоративных корпоративных задач этого функционала более чем достаточно различные способы управления защищенные поддерживаются коммутаторами ну, несколько слайдов там, наглядных да, по применению этого по наблюдению за, за дорогами да, за транспортной обстановкой Такие коммутаторы можно устанавливать в неотапливаемые ящики, соответственно, уличные, и там размещать дополнительное оборудование у них вместе с этим коммутатором. Поскольку коммутаторы имеют оптические порты, то линки между этими ящиками могут быть достаточно протяженные. Защиты по производителю так называемые «залочка» SFP портов производителя она здесь отсутствует, то есть можно использовать любые SFP модули сторонних производителей. Значит, наблюдение за промышленными объектами вот на слайде также показано то есть вариант применения. Все, собственно, как бы понятно, да? кто работал с этим, тут ничего нового мы не изобретаем. А наблюдение за складскими помещениями помещениями тоже достаточно стандартная вещь. Ну и модельный ряд на данный момент выглядит из трех моделей, уже есть в планах расширения, я думаю, он появится либо в конце первого квартала, либо в начале второго квартала данной линейки, но сейчас она выглядит вот таким образом, то есть слева направо. Если идти, то слева, значит, самая младшая модель, неуправляемый коммутатор VIPS 306 gf Ну, по обозначениям надо отметить, в принципе, как и в другой линейке производителя, чтобы понятно было, что такое буква означает. PS — это, собственно, POE-Switch. Вот. Соответственно, дальше идет линейка производителя. В данном случае это 300 -я. G это гигабит, соответственно, гигабит на лампортах F — это наличие оптических портов. И I в конце — это индустриальные свечи, то есть отношение к индустриальным свечам. Значит, значит модель 306 — это модель на 4-гигабитных ламп порта поддерживающие технологии POE по стандарту 802.3 АТФ, то есть до 30 Вт на порт максимуме. Общим бюджетом потребляемым 150 Вт, до 150 Вт, в зависимости от подключаемого источника питания. И питание внешнее, соответственно, от постоянки DC от 48 в, от 48 до 55 Вольт. И МАК таблицы 4К. Следующая модель VIPS 310 GFI модель, также неуправляемая на 8 гигабитных бортов, поддерживающихся технологию поя, и в данной модели еще два комбо-порта, То есть, эти порты можно использовать либо под оптику, либо под меди, соответственно, локальные порты поддерживает также 8023 АТФ. Суммарная мощность до 250 Вт на все устройство в зависимости от опять же источника, подключения то, то есть это означает, что на порт можно выдавать до 30 Вт. И причем, собственно, на, на все порты. Значит, такую мощность можно подать. Питание также DC, 485 85 Вольт и МАК-таблица uh, 8К более увеличенная. И последняя модель, uh, это управляемый коммутатор уже L2 uh, VI PMS 312GF uh, M, соответственно, после P, это, собственно, менеджмент да, показывает на то, что это управляемый коммутатор. Это 8 локальных портов uh, поддерживающих технологий POY, опять же 802.3 tf до 30 ватт на порт, также там 250 ватт максимуме, и 4 значит, оптических облинка под SFP модули. Значит, 8К дата таблица. Так, стоп, это не все. Секундочку. Дальше идем по точкам доступа и так называемым Wi-Fi мостам. Это новая линейка у производителя. Значит, есть модели на и 2,4 ГГц, на 5 ГГц. Все модели реализованы на чипсете от Qualcomm, а это достаточно серьезный чипсет, да, используется в хороших, качественных устройствах в частности, в олдорных точках доступа именитых производителей. И вот Vitec тоже использует данный чипсет. Преднастроенные, есть преднастроенные модели, об этом расскажу дальше. Все модели с защитой IP65, то есть с установкой с возможностью установки на улицу, то есть дождь, снег, пожалуйста, можно использовать. Гросс 10КВ, чуть выше, чем у конкурентов. Рабочий температурный режим от минус 40 до 70 тоже от некоторых конкурентов отличаемся в лучшую сторону. Питание у точек доступа пассивное, по 24 вольта. И ценовая категория, собственно, как и у всех других линий, всех других моделей от данного производителя, это это low cost, да, то есть цена достаточно низкая. Применение данных точек доступа — это уличные собственно, линки да, между объектами, то есть там, где нужно максимально быстро развернуть связь между, между точками, да, между объектами, где, между которыми сложно реализовать либо стационарное сационарную э какую-то связь, там, оптическую медную но неважно, да, либо невозможно ее реализовать. Э -э это либо объединение офисов, либо подключение провайдера э -э удаленного клиента, быстрое причем подключение ну, так такого плана сценария, либо подключение видео видеокамеры. Да, э -э значит, э точки поддерживают э режим точка-точка, так и точка-многоточка. То есть можно включить режим базовой станции в одной из точек, и она будет выполнять функцию базовой станции, то есть подключать к себе нескольких абонентов, да, вот как указано на нас. И наиболее распространенный вариант применения — это охрана периметра. Вот. У нас также в бизнес-центре используется похожая схема, то есть базовые станции стоят на офисных зданиях, а вокруг, на, на каликах на проходных территориях, чтобы не прокидывать туда, собственно, сетевой кабель, бросается Wi-Fi-линк вот, с помощью точек доступа и подключается видеокамера. Так, модельный ряд на текущий момент выглядит э, следующим образом, то есть это четыре модели, две а из них это модели э, на 2,4 ГГц и модели на 5 ГГц. Э, значит, если слева направо идти, то самая младшая модель VI-CPE-111-Kit э, это модели преднастроенные, вот на следующем слайде расскажу, что это из себя представляет. Это значит, низкая мощность, достаточно 100 мВт. Другой системе измерения 20 dBm либо и антенна 12 dBi. А антенна секторная, то есть 60 градусов она по горизонтали, дает и 15 градусов по вертикали. И рекомендуемое расстояние от производителя – на использование данных мостов 2 километра, но тут надо сказать, что собственно этот параметр расстояния да, у всех производителей это некий такой маркетинг, да, и по факту нужно э, плясать вот задачи да, какую скорость вы хотите получить на выходе, какие будут абоненты, да, подключены. И достаточно сильно это все зависит от условий, да, условий эксплуатации. Если Прямая видимость на данном линке, если деревья или какие-то помехи, там, это здание, или полностью она перегораживает, соответственно, сектор, да, куда светит антенна или частично. в идеальных условиях производитель вывел некую такую цифру эмпирическую и рекомендует, что на двух километрах можно подключить какое-то количество HD камер, да, и они будут достаточно э, стабильно работать, собственно, я рекомендую, на самом деле, э, на это расстояние не обращать внимания, да, а в большей степени, там, от задачи, э, можете обращаться к нам с запросом, да, на расчет, собственно, э, и подбор оборудования под задачи, да, при этом необходимо будет понимать, какие у вас оппоненты, какой трафик собственно можно будет прогонять по данному каналу. У нас будут рекомендации по модели. И э, максимальная скорость 300 мегабит в секунду. Да, вот. У данной модели в принципе у всех остальных моделей. указано. Следующая модель э, CPI 211. Это непреднастроенная обычная точка доступа. Э, соответственно уже с большим с большей мощностью до 300 милливатт, либо 25 димилов, с такой же антенной 12 dBi, также направлено, то есть 60 на 15 градусов. Постояние По здесь рекомендуем уже 5 километров. Ну тут надо отметить, стоит звездочка, да у нас вебинар открытый, да, надо понимать, что в России на ввоз, на эксплуатацию устройств есть некие ограничения до 100 милливатт законом рекомендуется и ограничивается, да, поэтому мы данное оборудование возим с неким ограничением в ПО изначально, но оборудование поддерживает больше, большую мощность. Да. За дополнительными комментариями с вопросами можете обращаться к нам в отдел техподдержки, либо в отдел продаж. Следующая модель 5 гигагерц. это CPE 511 кит ä, принастроенная. Значит, э, здесь уже до 500 милливатт э, передатчик. Э, и, э, 20, другой, значит, в другой системе 27 dB, это означает, 12 dB, dbi антенна, такая же, как в первых двух моделях, слева, также направленная, расстояние также 5 км, как у 211 модели. И последняя модель наиболее мощная, тоже 500 милливаттная, но с антенной 16 dBi. Вот. Рекомендуемое расстояние 10 км. Теперь что такое преднастройка от компании Вайдек. Модели с пометкой KIT поставляются в двух вариантах. Это значит, модель KIT может быть поставлена как KIT-A и как KIT-B. KIT-A это точка, преднастроенная в режим Access Point, то есть она может выступать как базовая станция. Точка, значит, кит как, B, работает в режиме клиента. Соответственно, она может выступать клиентом. Соответственно, если вы покупаете два устройства А и B, то нет необходимости дополнительно настраивать устройство, то есть просто включает в розетку, там, либо через по инжекторы, через по коммутаторы и визуально направив их друг на друга собственно установить линк и линк будет работать, причем этот линк будет защищен, то есть на заводе зашит серьезный длинный ключ и по 2 будет соответственно поднят защищенный канал вот, это упрощает собственно установку, нет необходимости использовать более квалифицированных сотрудников для инсталляции и скорость инсталляции максимальная при этом сохраняется возможность индивидуально настраивать точки доступа, то есть там, где это необходимо, там поменять каналы, пароли, еще что-то, да, режимы, то, соответственно, можно зайти на NWM интерфейс точек и настроить уже вручную. На самом деле, тут надо отметить следующий момент, что режим ну, преднастроенной точки могут использоваться... В большей степени он, наверное, не а, в городах, а, да, а где-то за, за, за городом, да, где а, ми, более свободная, скажем так, радиоэффект, да, то есть обстановка частотная, более а, разгруженная, а, и там достаточно высокая вероятность, что канал а, достаточно хороший поднимется да, на уже преднастроенных точках, не нужно будет ничего дополнительное делать. Соответственно, в городах, особенно в миллионниках с эфиром достаточно плохо все. Там, наверняка, потребуется дополнительная настройки есть, там уменьшать ширину канала, менять каналы и так далее. Вот. Но тем не менее, то есть, применение в поселках, в пригороде, но в данном случае, оправдано. Как я уже сказал, да, что в режиме А точка доступа может работать не работать как базовая станция, соответственно, не ней можно подключить несколько клиентов. То есть вы можете купить несколько точек, принастроенных с пометкой B да, и их подключать к базовой станции без дополнительного настроения. Ну и, собственно, как обещал, значит, в конце презентации речь о том, что мы предлагаем партнерам, как мы работаем по данному производителю, как мы продвигаем его и так далее. Значит, Касаемо России. У нас есть склады в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге на данный момент, и в соседних странах это... Это оборудование можно заказывать в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. Значит, мы готовы, конечно же, давать оборудование на тестирование под задачи, под ваши, да, проверять предварительно да, и, собственно, после этого осуществлять продажу. Если, соответственно, партнер заинтересован в том, чтобы у себя держать некий демо-пол оборудования для демонстрации уже своим дальнейшим партнерам, конечным заказчикам, мы также готовы обсуждать дополнительные некие скидки да, на эти демокомплекты. Вот, обращайтесь ко мне непосредственно, да, будем обсуждать, читать. Значит, мы организовываем на своей базе техническую поддержку различного уровня помощь различную, да, как по телефону, так и по почте. Помогаем в составлении ТЗ под конкурсы, под, под проекты. Помогаем с подбором оборудования, подбором аналогов, то есть под ваши задачи, под любые обращайтесь, не стесняйтесь, да, у нас вот эта мощности есть, готовы работать, помогать. И производитель готов работать под проекты, да, то есть делать некую кастомизацию как софтовую, так и железную. Поэтому тоже возможно обсуждение собственно, под ваши задачи некой кастомизации, да, некого индивидуального подхода. Вот, поскольку на данном этапе производитель не сильно раскручен, если честно говорить, да, то достаточно лояльные... Условия по кастомизации, да, то есть там не сильно завышены начальные пороги входа по кастомизации. Значит, по партнерам, уже действующим, с которыми мы работаем, мы всячески генерируем лиды, как в офлайне, так и в онлайне, и передаем, готовы передавать эти лиды нашим партнерам, на обработку, на поставку непосредственно. То есть компания Appymatica не работает с конечниками, с, конечниками да, с конечными заказчиками. Мы работаем только с партнерской сетью. И, собственно, поэтому нас партнеры, наверное, и любят. Вот. Вступайте в наши ряды, будем помогать в том числе и рядами. Мы предоставляем скидки за раскрытие кейсов, то есть если вы реализовали проекцию на оборудование Vitec, в частности, да, вот о которой сегодня речь, и готовы это осветить в СМИ, там, в различном варианте, будь то текст, или там, фото, или видео, некая презентация реализованного проекта, да, с использованием нашего оборудования, мы готовы поощрять данные вещи, то есть либо скидками, либо еще какими-то другими вариантами. Открыто к обсуждению, обращайтесь. И у нас запланированы различные акции и промо-программы на этот год, поэтому следите за новостями, будет интересно. Значит, на этом слайде указаны наши активности в офлайне, которые проходили в 2018 году. Тут, наверное, даже не все, а совсем небольшая часть этих активностей. Вот. Но ну, надо отметить, что на этот год у нас запланирован огромный список различных мероприятий. И, собственно, опять же, следите за новостями. Мы готовы участвовать совместно в каких-то мероприятиях с партнерами, открыты для диалога. Мы также продвигаемся в онлайне, то есть в различных соцсетях, в контент в разных сетях. Делаем, ну, собственно, как вы видите, вебинары, пишем статьи. То есть мы понимаем, что на данном этапе надо каким-то образом развивать вендора данного, да, то есть развивать его узнаваемость, и мы работаем над этим достаточно активно. В целом у меня все. Давайте тогда пробежимся по вопросам, которые я вижу в чате возникали. И, собственно, кто не задал, может сейчас успеть задать. Так, да, были ли испытания по дальности с видео по Wi-Fi. Ну, смотрите, поскольку линейка для России относительно новая, то есть мы вот Wi-Fi мосты мы везли буквально в декабре, да, то мы, естественно, тестировали под некие задачи, там, в частности, мы там кидали мост до своего склада, причем. Без прямой видимости, с отраженкой от соседних зданий вот. и, ну, и, и, и, и на протяжении нескольких месяцев записывали видео с камерой, все как бы работало. Вот. Но по факту, сейчас да, мы открыты к партнерам и раздаем оборудование на тестирование. Пожалуйста, как бы обращайтесь, готовы как раз под эти задачи давать. Вот. Производитель же, да, естественно, тестировал это оборудование на дальности. И есть рекомендации по непосредственно производителям по количеству подключаемых камер. Сколько камер можно держать на определенный мост и получать некую гарантию качества качественной передачи данных от этих камер. Вот. Поэтому можно можно к нам обратиться, да, мы дадим эту информацию. Ну, как я уже говорил, просто мы считаем, что расстояние и дальность это такая достаточно маркетинговая скажем, вещь, да, и э, там, все производители пытаются писать нам какие-то странные значения, но по факту там, бывает по-другому. Вот, поэтому мы всегда за практику, за какие-то конкретные кейсы, да, и подбора по за Вот, Значит, SFP-трансиверы для свечей продаете. Нет, мы э, не продаем SFP-трансиверы, и производитель э, не предлагает SFP под э, вот вот своей маркой на данный момент, возможно, появится в будущем. Но, как я уже сказал, собственно, э, коммутаторы производителя э, индустриальные, в принципе, любые коммутаторы данного производителя, они не залочены по sfp SFP, то есть можно использовать любые SFP любых производителей. Не так дела обстоят, как с или другими производителями. Так, в чем разница между 2,4 и 5 ГГц? Ну, собственно... А, вот я смотрю, что мне, да, наш инженер тоже начинает помогать. Ответ уже есть на некоторые вопросы. Ну, вопрос странный в том плане, что кто занимался Wi-Fi, конечно, понимает существенную разницу. По факту, если коротко, вот касаемо Wi-Fi мостов, надо понимать, что просто там сейчас уже 2,4 ГГц, если это брать в городскую среду, то она достаточно, эта частота она достаточно загружена, то есть очень много устройств на улице работает на данной частоте, и диапазон загружен, да. 5 ГГц посвободнее, относительно посвободнее, соответственно, если разница между непосредственно частотами, да, то 2,4, ну, можно считать, лучше проходят какие-то преграды, а да, 5 ГГц хуже проходят преграды. Но по факту там, на таких расстояниях там, по, значит, по этим преградам, наверное, разницы вы особо не увидите между этими частотами. То есть э, особ, основное, наверное, отличие это в том, что э, по лицензированию данных каналов. То есть если 2.4 э, как-то попроще получить, да, э, разрешение на канал, который выходит за мощность милливат, да, то на 5 гигагерц будет сложнее получить такое разрешение. Так. Какие полосы частот при настройках? А, ну вот инженер ответил на этот вопрос. Так, ну вопрос, вот начал, последний вопрос, который я вижу, то есть сейчас это вопрос от монтажника, пробьют ли мосты через лесополосу и там, где нет четкой прямой видимости. Ну однозначно ответить нельзя, там пробьют или не пробьют, да, зависит там, от лесополосы по факту, да, насколько она густая. Вот, но, как я уже сказал, <coughs> любое оборудование... Wi-Fi оборудование оно зависит да, от, от преград, и достаточно кардинально зависит один, да, от этих преград. На практике, естественно, можно установить каким-то образом сигнал. То есть если у вас там, одно, одна часть стоит там, перед лесополосой, часть стоит где-то не глубоко в лесополосе, да, то там, отраженка между деревьями она тоже присутствует, да, и на небольшие расстояния можно сигнал поднять, но э, по факту нужно проверять, да, поднимется не, не поднимется, Тут не, не, то есть производитель вам не даст гарантии такой. Э, само по, по себе оборудование, да, подразумевает, что оно может, э, скажем так, огибать некие препятствия, есть эффект отраженки, э, да, и... Но еще раз, то есть прямо сказать однозначно нельзя, что заведется или не заведется линк. Нужно проверять. По мостам, наверное, надо тут, наверное, отметить, что данной модели это если вы использовали похожее оборудование от, к примеру, UBQT, LOG M2 M5 и NAMASTATION M5 то есть это вот примерно в этом же сегменте данное оборудование соответственно ожидать от них можно примерно таких же параметров да, и, и примерно таких же линков да. и единственное наше отличие, что мы отличаемся конечно же ценой и еще пожинаем все для партнеров в отличие от конкурентов так, а мне говорят, что инж... не видно ответа от инженера, Да, странно. Так, ну давайте тогда я зачитаю. Так, ну вот наш инженер как раз тут подсказывает, что у нас проводились испытания на расстоянии один километр на отраженном сигнале. То есть это вот здание... Настоящие. То есть, в прямой видимости, не было слова совсем. При этом был стабильный битрейт, и не было искажения видео от камеры. Значит, по поводу преднастройки был вопрос. Тогда зачитаю Ответ. Сейчас, он тут был. Какие полосы частот при настройке так. на 5 ГГц при настройке частота 5200 МГц, то есть 5,2 МГц. Так, коллеги, давайте, если еще есть вопросы, пишите. Если сейчас вопросов нет или они возникнут потом, мы всегда открыты для диалога. Можно писать на мою почту, указанную на слайде, либо на сейлсобатика, пиматика. Звоните к нам. Вот, мы рады будем помочь. Данная презентация выложено на наш канал YouTube, то есть можно будет повторно посмотреть, если что-то забылось. И еще раз говорю, следите за новостями, становитесь нашими партнерами, становитесь партнерами WhiteTech, будем рады с вами сотрудничать. На этом, наверное, буду отклоняться. Спасибо всем, всего хорошего, до свидания, хорошего дня.